Всем привет! С вами Анастасия Мадейра и канал Секреты Роскошных Волос. В последнее время я стала использовать исключительно натуральный уход. Началось все с масок, эффективность которых мало кто может поспорить, только разве что те, кто использует их непостоянно. А вот шампунь у меня всегда был обычный. И однажды я посмотрела передачу о том, насколько много разного рода гадостей содержится в наших шампунях, и все эти вещества вредят не только волосам, но и организму в целом, давая кратковременный уход, а вот в долгосрочном, конечно, они очень сильно портят волосы. Поэтому я решилась перейти на натуральный шампунь, который не будет калечить мое здоровье и красоту, а только лишь принесет пользу. В этом видео я покажу вам шампунь, на котором остановилась после долгих поисков идеального рецепта. Цена вопроса минимальна, а польза колоссальная. Сразу хочу предупредить, что волосы после долгого использования химического шампуня при переходе на натуральные продукты могут вести себя не так, как хотелось бы, то есть быстрее жениться, например. Но через пару недель вы заметите результат и больше уже не свернете с этой дороги, с дороги натурального хода. Для того, чтобы приготовить шампунь, нам понадобится три желтка. Их количество зависит от того объема шампуня, который вам нужен. Одна ампула витамина b 6 Этот витамин просто кладезь полезных свойств для волос. В покупном шампуне вы, можете быть, получите какую-нибудь граммулечку этого великолепного витамина. А вот и в нашем домашнем шампуне, который мы сами приготовим, мы возьмем его достаточное количество. И последний ингредиент, который нам понадобится, это эфирное масло апельсина. Эфирные масла в целом усиливают действие других компонентов лечат локоны и волосистую часть кожи головы. Чаще всего апельсин используют именно для сухих волос, у меня такие, к сожалению. Для жирных вы можете использовать эвкалип, бергамот, чайное дерево, грейпфрут, лимон или шалфей. А для нормальных волос подойдет лаванда, пачули и ваниль. Все это перемешиваем и идем мыть волосы. Я мою голову один раз в неделю. Если вы это делаете чаще, тогда комбинируйте виды натуральных шампуней. Вот, пожалуйста, результат на лицо. Вымыла я волосы сегодня утром. Если вы хотите избавить свои волосы от вечного страдания, от химии, попробуйте это замечательное натуральное средство. Очень сильно вам рекомендую. Ну, а если у вас есть рецепты домашнего шампуня, натурального шампуня, обязательно делитесь ими в комментариях. Будет интересно прочитать, может быть, даже что-то попробую. Всем спасибо, спасибо за лайки, за комментарии и до новых встреч.